В этой песне, друзья, я хочу рассказать Где бы ни жили мы, нам нельзя забывать Что во всем мире нет для нас ближе родыней, Чем любимых и милых дорогих матерей и у многих из нас Матерей нет в живых Мы храним их в сердцах Вспоминаем о них Очень жаль, что из жизни нашей мамы ушли Их могилы остались В заграничной дали Моя милая мама, я тебя вспоминаю Я смотрю твое фото, прошибает слеза Мама, мама моя, ведь тебя нет дороже Ты всегда в моем сердце, ты жива для меня Мама, мама моя, ведь тебя не дороже Ты всегда в моем сердце, ты жива для меня Мать умела терпеть, мать умела прощать Писем ждать от детей и ночами страдать и об этом, конечно, мать старалась молчать Только мы не всегда могли это понять Моя милая мама, я тебя вспоминаю Я смотрю твое фото, прошибает слеза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 И я прошу вас, друзья, к матерям быть добрей. Нас растили они и не спали ночей. И когда бы с тобой не случалась беда, Отводила беду твоя мама всегда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 Моя Ведь тебя не дороже Ты всегда в моем сердце Ты жива для меня